Приветствую всех любителей видеоигр, а у нас будет симулятор городостроительных домов. Ну, точнее, как городостроительный. К сожалению, это не городостроительная игра, но здесь нас будут обучать азам, как строить домики и все в целом. У них также на разработке находится игра с отелями, там уже прям колоссальное производство. Я немножко посмотрел, мне, к сожалению, компания недоступна, но если игра понравится. И продолжим, то, естественно, когда игра полностью выйдет, то мы начнем играть в нее и в компанию. А пока что это только плейтест, и начнем мы, естественно, с обучения. Ой, а смотрите, как классно сделано. Надо устроиться, подготовка бетона. А что, мне надо выбирать? Или... Reading, speaking, а смотрите, как шпрыхает. А классно шпрыхает. Так, ладно, погнали с фундаментом. Хотите начать обучение? Конечно. А почему нет? 30 минут нам хватит, да? На все обучение Зловещий смех. Мне нравится. Добро пожаловать на фабрику строителей. Наверное, ты задумываешься, что именно здесь ты делаешь. Из-за того, что дизайнер хотел, чтобы этот уровень был маленький. Меня зовут Бил И сегодня я стану самым страшным. Лучшим помощником. А, давай начнем с базовых вещей. А мне нравится. Следуй за мной. Ты знаешь, какую кнопку нажимать, правда? Ну понятно, конечно. А если бы. А вот если бы я не двигался, вот интересно, он бы мне сказал, какие кнопки нажимать? Блин, зачем я задвигался? Ладно, чтобы открыть меню инструментов, используй политика мыши или... А, левый бампер LB геймпада. Попробуй, это сейчас. Ага. Нажми q активируешь спи список задач, доступный независимости от режима игры. Установи опалку. Ага. Как только ты начнешь пользоваться контролером, игра автоматически меняет управление под него. Это поможет тебе не запутаться. Фантастически. Мой создатель всегда говорил, что ему нужна прочная основа. Мы начнем с фундамента Выбирай лопату из меню инструментов И выкопай траншею А какой кнопкой? А, все, понятно А, можно зажимать, ой, как удобно О, отлично Вообще красота Можно тысячу раз не нажимать А то бы вот так бы вообще бы с ума сошел А так вот зажал клавишу и пошло Так, опалубка и армирование Как настоящий строитель Ты должен использовать магазин Для получения необходимых материалов Хорошо. Нажми Tab select или Select, чтобы открыть store. магазин. Good Хорошо. Good job. Отличная работа. Выбери первый доступный магазин. Так, слева список доступных категорий, которые соответствуют этапам строительства. Ага. При покупке ты можешь выбирать количество товаров. При покупке 1, 10 или 100. Купи 100 единиц опалубки и арматура. Ага. Great ага. Job. Отличная работа. Ты знал, что удерживая левую кнопку мыши или правую триггер на геймпаде, ты можешь ставить их в мгновение ОКО. А я уже разобрался, да. На каждом этапе строительства показаны голограммы, которые помогут тебе визуально понять, на каком этапе ты находишься в данный момент. Ты знаешь штуку про то, как один человек работает, а остальные просто смотрят. Тс, ты только что стал частью этого. Да, ребята, вы сейчас все смотрите, как я работаю. Ну, ну, ни хрена себе. Блин, это удобно. Вот реально вот такого управления в играх Ну, правда, не хватает Я понимаю, что это, ну, меньше дает виртуальность Особенно вот я вот бегу А вот Если я еще шифтить начну, да hear То hear это будет job? прям быстро Отлично Так, далее у нас source. армирование Вот, видите, Say тоже все показывает Принцип такой же, как с опалубкой Кликни или зажми Это, конечно, убирает часть Реальности ну, это так удобно. Я просто понимаю, почему это сделали. Отлично, работа. А теперь время для крем-для-хрем. А, ну то есть заливка. Заливка фундамента. Тройди к тачке залей concrete, бетон в фундамент. Вышел били из тумана, вынул ножик из кармана. You. Отлично. Так, взять. Хорошо. Так, тут 100% бетона. Ой, а как тут неудобно тоже это... А как мне? Ага, я понял, подожди. Заливается? Не сказать, что это прям удобно. Но, в принципе, неплохо. Тут, так как управление не очень удобно, интересно, я могу пролить мимо? Это меня уже волнует, если честно. Так, ну вот здесь вот надо, стоит быть чуть-чуть там шутки шутят, а почему текста нет, я не понял Я хотел бы видеть эти шутки, шутки, шутки Но он, то, что они сделали его как злодеем, тоже классно Мне нравится То есть, его как будто взяли из другой игры и просто сюда засунули Типа, ну да, так и должно Все? А, пропустил кубик. О, о, о. А если я чуть-чуть залить? А, понятно. Вот и все. I'll а как тебя бросить? Concrete... Встреч встречаемся у бетон-мешалки. А, следующий этап. Погнали. We'll Добро пожаловать назад. Небось угадаешь, откуда на прошлом уровне в твоей тачке полу. взялся бетон? Разработчики не, не хотели затягивать too уровень too по времени. Ну да, пять минут. Out, Теперь уж давай разберемся, it. как его сделать. Погнали. Внимание, поезд отправляется. или ты можешь приготовить два типа смеси? Раствор and и бетон. Раствор используется для скрепления блоков, concrete а бетон используется при строительстве фундамента. это так строить Let's можно научиться. Для начала включи бетонный мешалку. Хорошо. Ты будешь терять 1 доллар каждую секунду, если будешь оставлять бетонную мешалку включенный. Следовательно, сделай это быстро и эффективно. Так, все необходимые ингредиенты находятся э, рядом с бетонной мешалкой. Над бетонной мешалкой расположены ингредиенты, необходимые для приготовления раствора. Начнем с песка. Возьми лопату, возьми немножко песка в емкость. Так, а сколько... А, тут показано, сколько я должен мешать. Хорошо. Смотрите, от деньги-то убывали. От за электричество чисто буквально. Блин, ну 1 доллар в секунду это, честно, много. Поэтому проще было бы, прежде чем мешать раствор, э, насыпать что-то. Самое время добавить <соцентрический> цемент. Его <соцентрический> можно взять в мешке <соцентрический> на земле. А, надо несколько раз. Ага. А, прекрасно. Теперь понадобится ведро с водой. Его можно найти в меню инструментов. Ага. Все мешает. Ага. Так, он ведро не вы, Все мешает, да? А, все отлично. Как быть 100%, уже отлично, да? Ее, кстати, нельзя. Ага. Фу, было непросто. Стой. Что если сказать, что можно делать куда проще и быстрее? Садись к бетон-мешалке и посмотри на ее панель управления. На ней расположены три кнопки. А, вижу. Бетон, раствор и авто. Ага, выбери нужный тип смеси. На этот раз пусть будет бетон. Чтобы приготовить ее автоматически, нажми авто. Это стоит немножко дороже, но зато экономит кучу времени. Великая Вальс всегда приходит в большой ответственности. Также и с бюджетом. Угу. Хорошо. Я улучшу качество твоей жизни еще больше Тебе больше не нужно постоянно возиться вокруг с этой тачкой Это все время Открой милин инструментов и выбери тачку О, тачка телепортируется к бетонной мешалке и, Следовательно, бесплатно Как же это круто Теперь у тебя есть все, что нужно для того, чтобы перелить бетон в бетонную мешалку Так Мы не собираемся заливать фундамент снова Но очень скоро мы увидимся на следующем этапе А неплохая тренировка так-то Главное это все запомнить Казнить, строитель, пора заниматься бетонной стяжкой Хватит уже секретов, поехали Блин, он сам бетон-мешок Можно было бы в принципе в него все засыпать Ну, факту. Каждому зданию необходима правильная бетонная стяжка Давай продолжим с того, что мы закончили еще на первом этапе Возьми свою лопату и начни копать землю Ага, хорошо То есть мы залили опалку чисто, чтобы потом сделать отличное пол Ну вообще, в принципе, это правильный выход из решения А, надо еще один слой Значит, тебе понадобится песок ты можешь сделать это двумя способами Лопатой Либо тачкой Иди кучу, кучу песка, песка и Возьми с помощью лопаты Да и я уже взял его. Теперь помести это на фундамент Довольно. Хорошо Второй способ это Спать песок прямо из тачки Ага я понял Засыпь немного песка в тачку Отлично чтобы закончить бетонную кладку, просто сосый песок сверху стяжки. Ага, хорошо. Блин, ну. А! А! Астачки-то попроще. Все, песок кончился. Астачки, реально попроще? То есть здесь хоть и 25%, но засыпает он намного качественнее Отличная работа Теперь нам нужно купить арматуру Каждый дом, который ты строишь, нуждается в арматуре, чтобы сделать бетон более прочным Купи 30 единиц арматурной сетки Так, арматурная сетка А ага, теперь помести их на подложку а, вот уже, тут, нет, тут вообще должно так работать, нет? Нет, не работает. Не все, можно укладывать очень быстро. Время заняться бетоном. Он уже ждет тебя в тачке. О, спасибо. Прятай иногда, смухлевать, правда? Залей все это. А, бетон бесконечный, Хорошо. А, я еще и не полностью залил Надо прям ровненько заливать, я понял Заливка бетона 99, 100. Это типа уровень, что ли, или что? Или это процент, сколько я уже выполнил заливание? Отлично работает В предыдущей демо-версии выглядела страшнее, да? На самом деле, это даже не работало должным образом, но никто не заметил так при строительстве здания необходимо помнить об изоляции кстати забавный факт ее нужно накладывать не только на стену но и на фундамент для начала купим 30 единиц изоляции так изоляция теперь настелим изоляцию На самом деле очень много места от экрана занимает, не очень удобно, но в принципе логично. Превосходно. Мы почти закончили. Потай за тачку и заливай все последним слоем бетона. Да, блядь, возьми руки, возьми тачку, отлично. Мамма миа такой. О, смотрите, а тут уже повыше становится из-за того, что мы так заливаем. А, ну все логично, кстати. Так, вот и все. Теперь ты завершил обучение обучение бетонной стяжки. Теперь все станет куда интересно. игры симулятор обычно эмулируют реальность, но мы тут приготовили много интересных решений, что заметно упростит и ускорит процесс стройки. До встречи, копатель. Может, строитель? Ну ладно. Погнали дальше. Не так скоро! Копать. Time, <laughs> Время though. пришло несущих стен. Скорее. Погнали. Бежим к Бэтмоби. Ой, в комнату для тренировок. По пути веду тебя в курс дела. Погнали. Есть определенные типы стен. В нашей игре есть целых три вида стен. Несущие стены, гипсокартонные, перегородки, бетонные. Поверь мне нас. Стены самая приятная часть нашей работы. По крайней мере, ты увидишь эффект сразу. Ты должен купить пустотелые блоки в магазине. Купить 100 штук прямо сейчас. Пустотелые. Фантастика. Кто ты делаешь? Самое время взять раствор. Ты можешь найти его в тачке. Хорошо. So. Выбери и мастерок. А! Ууууу, сейчас дождите Набранный однажды он останется на мастерке до тех пор, пока ресурс в тачке не будет исчерпан это вот, хорошо А как вывод, отличная экономия времени Мы все отзывы к демо-версии читали, между прочим Так, мастерок Мастерок Теперь мы черпаем В предусмотрена система уровня Чем больше ты строишь, тем выше твой уровень тем быстрее в итоге ты работаешь Попробуй установить первый строительный блок а, -а, -а. а, -а, -а используемый срок нанести раствор на пустотельный блок Отлично Теперь -блок уложи пустотелый блок поверх него uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Новый уровень Никогда не думал, что кто-то сможет так быстро поднять уровень всего лишь за один бетонный блок Теперь ты открыл двойную укладку пустотелых блоков Давай попробуем А, у тебя опять новый уровень О, oh, oh, мой перфоратор <laughs> Давай посмотрим, now? что будет теперь <laughs> Так, а давайте, ладно, попробуем Это самое, вот так вот сделать Сейчас мы нанесем уже Пока есть жидкость Сразу на все А там потом уже будет видно А, все, мне больше, а, дают, дают. А, можно еще выше строить, хорошо Так, а у меня раствор-то бесконечный? Бесконечный, отлично так, теперь берем блоки. Восхитительно! Знаешь, это мне напоминает о египетских пирамидах, записанных в моей памяти. Давай поставим строительные леса. Строительные леса будут очень полезны, когда работаешь на высоте. Выбери леса в меню инструментов. Угу. Его можно поворачивать помощью правой кнопки мыши или левого. И это еще не все. Ты также можешь перемещать precise. очень точно с помощью колесика мыши. Ооо, вот это вообще полезная штука. Честно, это реально полезная штука. Так, а давайте поставим все. Отличная работа. Ты можешь подняться по лестнице, щелкнув по ней. Я расскажу 12 тебе про секрет 12. 12. 12, player. 12 player. Player. Для перемычек. Никогда не слышал об этом? Это конструктивный элемент, который принимает нагрузку на соседних с ним стен. Ты должен разместить их по одному над каждой дверью и окном. Ага. Давай купим перемычку в магазине. Э, перемычка. Давай 10 купим. Отлично. Блядь, как так вышло. Время установить ее на голограмму. Великолепно. На определенной высоте часть стен переходит в потолок. При укладке блоков в соответствующей высоте голограмма потолка появится автоматически. И с этого момента самое время укладывать потолочные блоки. Купи 20 потолочных блоков в магазине. Сколько он сказал? 20. Некоторые говорят, что выше настолько неба что в нашем случае выше Not только потолочные blocks. блоки ладно хватит шуточку. размести потолочные блоки поверх голограмм я так установил все криво на самом деле что а ну можно и так залезть а я провалюсь провалюсь просто было интересно так 4 Ну, no. 4 3 а это 3 Ого. Хера он их укладывает Надо же Закончив работу, демонтируй леса с помощью дрели Таким образом, когда твой дом построен И так красив, ты можешь его сфотографировать Так, а у нас еще есть фоторежим Следующим шагом будут перегородки Скоро увидимся а, все. А я только. Ой, блять, уничтожил, но все равно. Добро пожаловать! Хочешь узнать что-нибудь еще? Сегодня я тебя научу, как устанавливать двери и окна. Это какая уж. Ну, это довольно круто и легко. Следуй за мной. Так, самое сложное, что надо запомнить, это бетон. И все такое. И в каждом доме должно быть двери для выхода и входа, а также окна для освещения Тут наша игра ничем не отличается от реальности Помнишь, как на прошлом этапе мы ставили перемычки? В этот раз нам не придется этого делать Но помню, без них никаких окон или дверей Установить мы бы не смогли Давай начнем с дверей Купи одну входную дверь Так, купить Отлично Выбери ее в инвентаре и посмотри на вход Как видишь, дверь установлена неправильно Ревни ее с помощью мыши А, хорошо Когда все будет готово, голограмма сменится на зеленый цвет Уровень будет перемещение вместе с дверью Ой Значит перемещение с дверь, когда дверь сменит цвет, значит ее можно установить Хорошо Великолепно Теперь пора прикрутить петли Выбери инструмент дрель И прикрути, и прикрути... И... Эти винты, которые нужно крутить Подсвечиваются оранжевым Просто используешь шуруповер Так, теперь самое Во Время установить клиник Для этого просто шелкни по, -по, по подсвеченным участкам Так, а присесть там как-нибудь может... Подождите, а где? А как? А чем? Дрелью? Так А, с помощью рук Все, понял Так, готово О, дверь Поздравляю, теперь ты еще устанавливаешь двери Вы даже можете открывать и закрывать их Просто нажимайте на них Насчет пены не переживай Мы попозже к ней вернемся Да, понятно Чудесно Давай перейдем к окнам Так, окна бывают двух видов Любые окна высотой меньше двух метров называются стандартными. Соответственно, любые окна высотой больше двух метров панорам. Так, решаешь ты, какие окна поставить, и их размеров это сделаешь ты. Ну, сможешь планировки. На этапе обучения будем ставить только одно окно. Купи одно, одно, одно окно в магазине. Я хочу. Не маленькое окно. Ну почему? Ну ладно, молодец. Попробую установить его так же, как сделали дверь. Тот же принцип, тоже удовольствие. Теперь самое время закрутить все винты. Так, ага. Хотел, я думал, что я куплю маленькое и смогу установить только маленькое. Такой думаю, если попробовать к большому подойти. Мне нравится, как они разнообразили, скажем так, все эти моменты. Осталось вставить клинья. Вставить клинья просто кликаем мышкой по голограммам. Клини используется в качестве опора, а также для выравнивания окна в оконном проеме. Вуаля! Ты видишь, как пена наполнилась сама? После того, как вставили клинья. Нам показалось, что делать это вручную будет скучновато. Вот мы автоматизировали процесс. Не забудь, что каждому окну нужен подоконник, а двери и порог. Выровняй их так же, как мы сделали с окном и дверью. Вообще красота. А, отлично. Звени на это панорамное окно. Видишь разницу? Вот и все, я хотел тебе рассказать об окнах и дверях. А, да, вот она и разница. Запомни, главное, только ты решаешь, как будет выглядеть дом. Кстати, хреновенькое такое панорамное окно Можно было бы сделать немножко другие Ну, в другом другого плана. Но, в принципе, выглядит неплохо oh, Так, друг мой Перегородки oh, Это honey. моя самая любимая часть работы Кстати, мои соседи тоже Обожают звук перфоратора по Не them. веришь? Спроси I'll у них <laughs> Они тебе все сами oh. расскажут Давай, пойдем в тренировочную комнату Да, учитывая, что у тебя рука перфоратор я думаю, что они это слышат каждый день Перегородки определяют комнаты друг от друга И поэтому должны обладать максимальной возможной звукоизоляторными свойствами Начнем с гипсокартонных перегородок Конечно, сперва придется заменить их в планировщике О. Но для идеи обучения по перегородкам разместили все заранее А для целей обучения по перегородкам мы заметили. Не благодаря чтобы построить стену, нужен пол, потолок Стеновые профили Купи то, штук профили в магазине Отлично Теперь размести их на голограммах И прикрути с помощью дрели Хорошо Ага Так Так, все а нахуй я 100 покупал А, теперь понял. Хорошая работа. Так, теперь у нас есть к чему пласты крепить пласты гипсокартон. Здорово, правда? Пистоли стоп! Гипсокартона. Почему сто? Well ладно, отлично. On теперь размести side. их. на, а, на одну great. сторону. Выглядит здорово. После размещения гипсокартона его нужно, гипсокартон, его нужно прикрутить с помощью винтов. Надо доставай дрель и прикручивай. Хорошо. Каждая стена должна быть изолирована. Для этого часто используют минеральную вату. Купи 20 ваты. Супер! Так, перед тем, как закреплять гипсокартон с другой стороны, необходимо уложить внутренний слой изоляции. Так, выбери нужный материал в инвентаре и разложи на достающие места. Готово. Прекрасно. Осталось выклеить гипсокартон с другой стороны. Один. Так, вот так устанавливают перегородки. Так, профили крепятся к полу. И потолку, а листы гипсокартона к профилям Так, не понял Кстати, еще есть еще один тип стен Бетонные перегородки Монтируют их совершенно иначе Сперва укладывают гидроизоляцию Купи 20 листов изоляции Это мы можем Потом вложи ее на пол О. Так, отличная работа. Понимаешь, как мы работали с несущими стенами? Теперь тебе понадобится раствор, он уже в тачке. Так. А, ну да, надо в мастерок собрать. Угу. Да все, пей. Так. Это ведь удобно, правда? Нашим геймдизайнерам потребовалось слишком много времени, чтобы найти это решение. Теперь нанеси раствор. Все готово для укладки бетонных блоков Не забудь про перемычку над дверным проемом Купи 100 бетонных блоков И перемычку а, Перемычка Перемычка Теперь самостоятельно построю бетонную перегородку Отлично Так, хорошо Так, где мой скребок Опять Теперь, а, вот так Вот, это то, что меня реально ждет Потом в будущем, да? О, сразу три, отлично Отлично Так, скрибок обратно М -м -м, Мастерок А, мастерок угу. Мастерок Так, а где мне перемычку-то строить? А, все, я понял Так, а, мастерок. Мне просто неохота, да? Вот после этой, да, уже перемычку ставить. Хорошо. А, ладно, у меня сам подсказал. А, так. Мне все-таки придется, да, использовать. Ладно. А как-нибудь повыше можно? А. А, ни хрена, ни хрена себе, как эту штуку можно поворачивать. Так. Во, отлично. Так, где этот самый? Вообще красота. Так, поехали. Потом обратно скрибок. Обратно. Это все не так просто. Превосходная работа. Еще одна забавная вещь заключается в том, что ты можешь уничтожить их. Но сначала пометьте стену на снос в планировщике, используя ластик. А, то есть даже так. Пожалуй, я сделаю это за тебя. Всегда можешь рассчитывать на меня. Если перегородки тебе не нравятся, можешь взять кувалду и разрушить ее. Хорошо. То есть если я ломаю низ, то верх ломать сам. Ага. Вот так ты разобрался со стенами. Как думаешь, что будет дальше?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 Осталось всего три, поэтому их завершим и можем это и заканчивать. Привет, друг-строитель! Что? Поднимайся и опускай. Но остается на одном месте. Это лестница, вообще эскалатор. Кстати. Иди за мной. Если я могу, чтобы он меня катал Нет? Ажай. Ты можешь построить дом любой формы. Ты можешь построить дом настолько большой, насколько тебе позволится частых землей Но чтобы добраться до верхних этажей дома, тебе потребуется лестница Иногда можно использовать режим свободной камеры, но это для творческого режима Это будет простым, но максимально полезным Купи одну лестницу в магазине я хочу 10 <смех> отлично теперь выбери ее в своем интере и установи вместо выбранное в планировщике с помощью колесика мыжда можно перемещать лестницу вправо и влево чудесно а мне и так устраивает хм, чем больше я смотрю на нее тем есть не видно что она здесь не подходит так как я совсем не, не надоедлив я притворюсь тем любимым клиентом который не знает что ему нравится надо заменить лестницу. Ты <таспорщик> также относишься к разработке игры программного обеспечения. Разбей свой кувалдой. Так, кувалд Отлично! Теперь купи другую лестницу в магазине. Темная. А ты быстрый? Давай построим лестницу снова. Видишь, как это просто и приятно! Таким образом, ты можешь сперва сделать различные решения без необходимости монотонно не перестраивать всю структуру. всю структуру. Мы хотим и весело провести время в конце концов. Спасибо, спасибо за внимание и до скорой встречи. ладно, это был самый простой, самое простое обучение. Уцанов попа. хей хей От этого этапа строительства у тебя точно крышу сорвет. Иду, иду. Иди за мной такой. Я уже устал за ним ходить. Ты, возможно, движешься, но каждому зданию нужна крыша. В нашей игре предусмотрено несколько типов крыш. Начнем с самого простого и современного решения. Плоская кровь. А под конец своим много... Какую? Короче, ладно. В попробуем построить шатровую кровлю. В первую очередь понадобится чертеж из магазина. Открой магазин и купи чертеж... Какой шатровый кровь. Супер! Теперь выбери чертеж building, и посмотри на верхнюю часть здания. Там появится голограмма. С помощью колесика покрути... Выровни желанный Determine, угол. Подтверди свой выбор, когда закончится выравнивание. А какой я угол хочу? Я хочу высокий. Или можно прям совсем низенький? Не, низенький выглядит не очень. В принципе, можно... Можно, Wait, в принципе, использовать... Working, это место крыши, как э, как подсобочка своя. Просто на узенькой туда даже не залезешь. А тут, если что, дырку вырыл, и нормально. Да. Подтверждаю. Отлично. Все, что нам нужно нам сейчас, это стропила. Купи несколько стропил в магазине. Несколько это сколько? Давай что? Неплохо. Теперь твое задание разместить стропила по килограммам. Так, дверь. Дверь сначала. Да, для выполнения высотных работ можно построить строительные леса. Отдел здоровья и безопасности затаил дыхание, скрестил свои пальцы. Ну, ладно, ладно, давайте поставим. Ух ты, нихрена себе, какие леса тут большие Так, ладно, давайте. Вот, поставим. А, нихрена себе. Они плохо. А теперь наверх залезем. Вот так то просто. <связывающие> так, я, наверное, уже потом отсюда, не, я вылезу в принципе. В принципе, да, я отсюда вылезу, все нормально. Не, ну если я застряну, будет, конечно, угарно. Блять! Это было впечатляюще. Минвата, утеплитель и будет будут автоматически, чтобы не создавать очередной телефонный кликер Мы очень уважаем твое время Шучу, нужно больше несущих стен Вернемся к делу Наша кровля готова к кладке черепицы Купи 200 черепиц Блядь, я что буду изнутри делать это? Супер Ложи черепицу на крышу А как? Подождите Я застрял, блядь Сука, ну какого хуя, блядь Блядь А, все, отлично Ебучий случай Это можно так сделать, слава богу Блядь Я думал, сейчас тренировку придется перезапускать Так, а где у меня черепица-то? Ох ты, нихера А он ничего так ее кладет? Ой, а тут даже так можно На одну проблему меньше Он ее, конечно, очень быстро укладывает Прям козырненько так. так, да и далеко подходить никуда не надо Дальность работ такая высокая Поэтому я просто с крыши сбрасываю черепицу такой Бросай, бросаю Она сама такая вот так, видите? Трук -трук -трук -трук -трук -трук -трук -трук а, еще не хватает кусочка, смотрите. И тут тоже. А, отличная работа. Как часть крыши еще стоит. Да делать желобу нужно. Большинство скатных крыш оснащаются желобами для транспортировки воды к водоснабжению. Такое решение позволяет минимизировать намокание стен во время дождя и снеготаяния. Впрочем, эти работы относятся к финальным задачам. Увидимся на следующем этапе. Да, конечно, зависнуть было неплохо. Добро пожаловать в основу, основ нашей игры. Мы называем это как планировщик, поскольку с ее помощью можно проектировать желанный дом, а затем его построить. Звучит круто, правда? Ты сможешь сохранить проекты, и если ты хочешь, то можешь даже обмениваться с другими игроками. Как это круто! Позволь, расскажу тебе о его работе. Мы подготовили проект дома, чтобы всего его помощью научить тебя пользоваться планировщиком. Здесь у нас есть 4 инструмента. Курсор, ластик, также добавление и удаление этажей. По умолчанию всегда будет выбран курсор. Если тебе нужна информация об элементах или инструменте, посмотри на левый верхний угол экрана. Попробуй отскрыть и снова показать меню помощи. Хорошая работа. Давай начнем с несущих стен. The... Стену можно нарисовать с помощью линии зажав зажавших или X, там. Подожди, X А, во, Shift Отлич... Отличная работа Теперь давай нарисуем гипсокартонные перегородки. Сейчас мы планируем дону на небольшом участке Так что не увлекайся Так, помню, в игре доступно Три размера участка по площади Чудесно Думаю, нам еще понадобится бетонная перегородка а, смотрите, у них еще разный цвет. Нарисуй на перегородку. Так, отлично. Так, маленькое окно, окно терраса. А как окно террасы? Окна. В конце концов, кто же любит поглядывать за их соседями? А кто же не любит? Иногда окна бывают разного размера, так что увеличивают или их по желанию. Самый большой окно называется террасный. Установить четыре окна. А как их увеличивать Ладно, подожди. Это увеличить, это приблизить. Разместить, повернуть, масштабировать. Отмена, возврат. Маленькое окно терраса. Как? Подожди. Окно. Как, блядь, падла тебя установить-то? А, во. Ебучий случай-то, блядь. масштабировать, увеличивать, а не масштабировать. Я-то подумал, что масштабировать Get картинку. Кстати, чтобы попасть в помещение, door. нам нужны двери. А, it's ну это логично. Вставь двери в межкомнатные двери. Так, я хочу, чтобы они открывались на себя. О, а здесь наоборот. То есть, разве. ты можешь свободно вращать и перемещать как тебе угодно. Выглядит хорошо. Теперь нам понадобится входная дверь. А вот она должна открываться исключительно наружу. Наружу. Или на себя, стоп. Если на себя, то ее проще запереть. Да, на себя. Ты можешь в любой момент проверить, соответствует ли здание минимальным критериям. Теперь пора ставить лестницу. Лестницу можно вращать в разные стороны. но На данном этапе обещания мы ее поставим в определенное место. Логично. Nice. Хорошо. Я думаю, нам надо построить More. этаж. А вот тут Чтобы давать этаж, нажми на кнопку рядом с пластиком. Я уже сделал это. Отлично. Бассейн. Ба, теперь можно спокойно приходить с одного этажа на другой. Все, что ты делал на первом этаже, ты можешь сделать и на втором этаже. За исключением бассейнов и дорожек, но вопрос здравого, здравого смысла, верно? Несущественные здания переходят с уровня на уровень, как основное здание, и после добавления этажа их нельзя сдвинуть. Так, еще мы можем добавить бассейн и садовые дорожки. Бассейн это просто прямоугольник, но чтобы его разместить, нужно достаточно места, чтобы обозначить его. Нарисуй бассейн рядом с домом. Хорошая работа. Думаю, к бассейну необходимо подвести дорожку. Давай выберем дорожку, увеличим ее немножко, в до его бассейна. После разметки дорожки ты получишь брусчатку на это место Отлично Давай проверим, не забыли ли мы о чем-то важном Кстати, неплохой дом Все требования были выполнены, чудесно Давай сохраним этот проект Называй как хочешь а, Как сохранить Планировщик, сохрани проект Сохранить а, Название файла Как хочешь Он так и спросил, называй как хочешь все, как хочешь. Отлично. Теперь ты способен реализовать этот проект на участке средней площади. Ну пока. Участок большой площади будет огромный, так что впереди много творческого веселья. Впрочем, если тебе неохота возиться с разработкой проектов, можно выбрать вариант случайный проект. До встречи. Вот и все. Подождите, новая игра, просто мне интересно, планировщик, допустим, 30 на 30, подожди, подожди, подожди, не, не сохранить, а как загрузить? Да, ну 30 на 30, допустим, загрузить, а, то есть оно не сохраняется все-таки, а, и случайный проект я не могу, да, ага, хорошо, Если я могу, в принципе, случайный проект я пока не могу использовать, загрузить тоже что-то не могу, значит, это -то только бестовка, бетовка, бетовка. А у меня тогда интересный вопрос. Вот я сделаю на планировщике домик, допустим. Ну, допустим, 16 на 16. О! Тест. Э, это я, по-моему, тестировал. Да-да-да, <laughs> подождите, это точно я тестировал? ну подождите-ка, выйти. Да. Э, новая игра, планировщик. Давайте самый маленький. Хм. Интересно, почему некоторые загружаются, а некоторые нет. Вот если вернуться сюда, то я могу... А, то я не могу ничего. Новая игра, планировщик, 16 на 16, применить. А, ну то есть, в принципе, вот, да? Подождите, какой сохранить? Загрузить. Просто хочу попробовать. А, в принципе, все просто. Ну тогда все просто. А я могу его как-то построить? Ну, допустим, все требования были выполнены. Хорошо. А как его построить, а я его не могу, да, пока? А жаль. А почему? А было бы неплохо. Но плей-тест это просто плей-тест. Это можно будет, кстати, сервис забрать, если тем, кому интересно, да? Да, тем, кому интересно, это вот можно будет построить, да. А на этом все на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Видите, это плейтус 06017. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребятчики, всем. Пока-пока. Также не забывайте писать комментарии, что вы думаете об этой игре, что вы хотите видеть еще и так далее. Буду рад. Всем пока.